Три года назад так совпали звезды, что просто моя мечта и то, к чему я в принципе шла лет пять-шесть назад, оно осуществилось и воплотилось в реальность. Мысли были типа вот девчонка очередная хочет научиться. Мы едем в Эсса там на Вильючинский перевал и того дальше, на Махновскую г.с. И как бы у меня был всего лишь шпак, ну, грубо говоря. Я четко помню момент, когда лет 6 назад я ехала с Козельского вулкана и увидела девчонку с парнями, они ехали вот по гравийной трассе. Ее я еще только, блин, я хочу этим заниматься, это так круто, они там путешествуют, а что вообще за мотоциклы, как это... И мне так хотелось этим заниматься, на что я услышала мнение общественности, что, ну, ты девочка, и, там, это деньги, это финансы, это твое здоровье. Ну, то есть, ä, мнение, которое подавило во мне мой интерес. Все крутили у виска, говорили, ты что, больная, у тебя даже мотоцикла нет, ты хоть пробовала кататься. Что дальше так где ты мотоцикл-то возьмешь? И так совпало, что мне пишет Юля, и спрашивает про дорогу на Велючинский вулкан. И что-то мы с ней разговорились. я говорю, слушай, ты же катаешь, хочу попробовать. Я предложила ей приехать на тест, когда мы там будем с Викой, вот. Но она приехала, прокатилась на мотоцикле, мы с Викой ее одели в наш экип, в защиту, и она первый раз там села на 85-ку. Ну, то есть я покатала один раз на треке, поняла, что я не зря все делаю, и как по накатанной. Просто так упали звезды. Просто вот момент, когда звезды сошлись, пазл сошелся и то, что ты хотела, осуществилось, и пошли-поехала